Добрый день, меня зовут Роман Стельмах, я живу в Лиссабоне уже больше семи лет, занимаюсь небольшими проектами и в том числе рассказываю о Португалии на этом канале. Если вы смотрите это видео, скорее всего и вы интересуетесь золотой визой Португалии. И, наверное, слышали, что в 2021 году португальское правительство изменило правила выдачи ВНЖ для инвесторов. Главное изменение. Теперь нельзя будет купить жилую недвижимость в Лиссабоне и Порту и в других местах вдоль побережья Португалии, а только во внутренних регионах, на островах Мадейры и Азор. При этом минимальная сумма инвестиций будет составлять 500 тысяч евро. Конечно, дом в Португалии это всегда хорошо, но, как я понял, Многие инвесторы не планируют жить конкретно в этом доме, а планируют продолжать работать и заниматься бизнесом в своей родной стране, приезжать в Португалию в отпуск и через пять лет получить португальское гражданство. То есть, если при такой схеме дом в Лиссабоне можно было бы сдавать и получать 2-3% годовых, то, например, дом в Алентежу, скорее всего, так уже не получится и он может висеть мертвым грузом. Чтобы не замораживать 500 тысяч евро в низкорентабельный объект недвижимости в Португалии, предлагаю рассмотреть возможность получения золотой визы вместе с канадской группой компании Mirkan. Они специализируются на инвестиционных девелоперских проектах в сфере туризма. Проще говоря, они строят отели в Португалии под такими брендами, как Marriott, Hilton и Intercontinental. Mirkan предлагает своим клиентам получить золотую визу инвестируя 280 или 350 тысяч евро. При этом инвестируя 350 тысяч евро, вы получаете 3% годовых. В таком случае оставшиеся 150 тысяч евро вы можете инвестировать в другие типы активов и не замораживать все 500 тысяч для получения золотой визы. Я работаю с Меркан больше года и в прошлом году записывал видео с президентом Меркан Джерри Морган. Посмотреть его вы можете по ссылке в описании. После записи того видео прошло уже больше полугода и поэтому я решил записать еще одно. В этот раз с вице-президентом Меркан Джорди Виланова, чтобы узнать у него результаты работы компании за 2021 год. И с управляющим одного из отелей, который был открыт вместе с Меркан в 2021 году, чтобы узнать, как они пережили этот непростой год. А в конце видео я покажу несколько объектов, которые еще строятся или уже работают в порту. Если вы хотите узнать больше о проектах Меркан, вы можете связаться с русскоговорящим менеджером и юристом по ссылке в описании. Каким был 2021 год для группы Меркан в Португалии? Можете поделиться некоторыми цифрами, пожалуйста? В целом, 2021 год был великолепным годом для нас. В первую очередь, с точки зрения развития и строительства новых объектов и, конечно же, с точки зрения привлечения новых инвесторов. Если говорить о строительстве, на сегодняшний день у нас 14 объектов в Португалии. Пять из них мы начали строить в 2021 году. Мы открыли два новых отеля, и это значимый этап в нашем развитии в этой стране. Один из них — это Каза да Компания, в котором мы сейчас находимся. Второй — Каза да Шлериэш, который находится недалеко от Порту. Через несколько недель мы планируем открыть еще три отеля, и это будет очередным важным достижением для нас. Один из них — это Фоу Пойнс Бай Шератон. Второй — Хилтон Сет Айпстери и третий отель Фантинья, международной гостиничной группы Виндхэм. Если говорить об инвесторах, мы привлекли более 700 новых инвесторов в 2021 году, и это еще одно важное достижение нашей группы здесь, в Португалии. Как много инвесторов из Восточной Европы? Около 15%, то есть это больше 100 человек. Я бы сказал, что инвесторы из Восточной Европы входят в топ-3 наиболее популярных регионов для нас. Принимая во внимание ваш опыт работы с этими клиентами, какие вопросы они задают перед тем, как принять решение об инвестиции? Я думаю, что эти вопросы примерно одинаковые, и мне интересно. Что вы отвечаете им? Один вопрос, который постоянно обсуждается, и это действительно одна из самых важных тем, это вопрос про buyback. В большинстве случаев инвесторы продадут нам назад свою долю за ту сумму, в которую они инвестировали вначале. И они всегда спрашивают, как вы это делаете? Так как мы занимаемся этим бизнесом больше 30 лет, мы можем показать наши предыдущие проекты и достижения. Также мы показываем бизнес-план конкретного отеля, в который они инвестируют, где можно увидеть, что ожидаемый доход от работы отеля покрывает минимум 50% необходимой суммы для байбэк. И так как мы строим отели без кредитных средств, мы можем в любой момент получить дополнительное финансирование от банков. И если потребуется, мы обязательно воспользуемся этой возможностью, чтобы выполнить наши обязательства по обратной покупке доли инвестора. То есть инвесторам нужны гарантии? Да, инвесторы хотят быть уверенными, и они хотят гарантии. Почему клиенту стоит рассмотреть проекты Меркан для получения золотой визы Португалии? Есть две причины, почему инвесторам стоит рассмотреть нас для получения золотой визы. В первую очередь, потому что мы обеспечим поддержку на всех этапах. Клиент получает полный сервис, связанный с золотой визой и португальским гражданством в одном месте. Ну и позаботимся обо всем, что касается юридического сопровождения на пути к португальскому гражданству. Вторая причина — наш опыт. Мы занимаемся этим 32 года в Канаде, в США и вот уже несколько лет в Португалии. Наш долгосрочный опыт — исключительное преимущество сравнительно с другими компаниями. Надеюсь, я задал ключевые и самые важные вопросы Джорди. Если вы заинтересуетесь проектами Меркан, я думаю, что вы сможете познакомиться с Джорди лично в их офисе в Порту. А теперь я хочу поговорить с управляющим одного из отелей, который был открыт с Миркан в 2021 году. Дело в том, что инвесторы, как и я, не были уверены насчет отельного бизнеса. Особенно после того, как в 2020 году все остановилось. Инвесторы переживают, будет ли достаточно туристов для того, чтобы отельный бизнес работал с прибылью. Бернардо, можете сделать небольшую презентацию вашего отеля, пожалуйста? В первую очередь хочу сказать, что очень рад видеть вас в нашем отеле. Добро пожаловать в Каза да компания. Это новый бутик-отель в превосходном месте, в самом центре Порту, Наруа Руа-даш-Флореш. В нашем отеле 40 номеров, включая свит номера, спа, wellness, спортзал, оборудованный самыми современными тренажерами. У нас есть массажный кабинет с бассейном внутри и снаружи. Оба с подогревом. У нас работает бар и очень скоро мы откроем ресторан. Сейчас мы предлагаем ресторанное меню в баре. Здесь вы можете попробовать современные блюда и кое-что из традиционной португальской кухни. Отель расположен на одной из самых старинных улиц города. Это здание было одним из первых пяти зданий, построенных на улице Руа-даш-Флореш. Эта улица сейчас одна из самых популярных среди туристов Порту. Здесь вы всегда встретите уличных артистов. Тут находятся магазины мировых брендов и рестораны самого высокого уровня. Если вы остановитесь у нас, вы будете находиться в пешей доступности от основных достопримечательностей Порту. Например, башни Клеригуш. Кафедрального собора или знаменитого книжного магазина Лело. От нас очень близко находится набережная реки Доуру. А еще основные винные погреба, где можно попробовать лучший в мире портвейн. Некоторые инвесторы не уверены насчет отельного бизнеса в 2022 году. Что вы думаете про это? Я бы сказал, что в 2021 году в нашем отеле была достаточно приемлемая загруженность. Мы открылись в июле, сейчас конец ноября. Мы уверенно смотрим в будущее. Всегда мониторим количество туристов, которые приезжают в Португалию. К тому же Порту был признан лучшим направлением для отдыха в Европе в 2020 году и занимал ряд других престижных наград в сфере туризма в последние годы. Порту также был признан одним из десяти лучших европейских городов по мнению издания ⁇ Тайм-аут ⁇ Поэтому у нас положительные и даже амбициозные ожидания, и мы уверены в том, что наш отель будет успешным в 2022 тоже. Бернарду, и все-таки, каким был 2021 для вашего отеля? Загруженность отеля была оправданной и резонной. В среднем отель был загружен на 70%, и я считаю, что для первых шести месяцев работы отеля это очень-очень хороший результат. Поэтому мы уверены насчет наших дальнейших показателей. В первую очередь мы нацелены на то, чтобы нас рекомендовали. Мы сфокусированы на качестве обслуживания в отеле. Поэтому у нас очень хорошие отзывы. Мы бы хотели, чтобы наши гости были нашими амбассадорами, чтобы они хотели возвращаться к нам и рекомендовали Казада Компания в своих странах. Если у вас есть вопросы насчет бизнес-модели работы Меркан, напишите русскоговорящему менеджеру по ссылке в описании. А теперь давайте посмотрим некоторые объекты, которые еще строятся и уже работают в порту. Я бы хотел рассказать о четырех отелях, которые находятся в авангарде нашего бизнеса здесь, в Порту. Первый – Каза da Компания, который мы открыли всего несколько месяцев назад, и он уже показывает хорошие результаты работы. В этом проекте 32 инвестора из разных стран, и они начнут получать свою часть ежегодной прибыли очень скоро. Второй объект – Хилтон Сетейпестри. Мы планируем его открытие в ближайшие несколько недель. Для этого проекта мы привлекли 68 инвесторов. В отеле больше 75 номеров, и он расположен прямо напротив кафедрального собора Порту. Третий отель – Фонтинья Винхэм. В этот проект мы привлекли 40 инвесторов. Тут 49 номеров, и он будет открыт очень-очень скоро. И последний, последний, но не менее важный – Фо Пойнтс Бай Шератон, который будет готов открыться в ближайшие несколько недель. Этот отель бренда Marriott, в нем 150 номеров, и это будет самый большой отель на побережье возле Порту. Это то, что уже готово на сегодня. К этим четырем у нас в работе еще пять проектов Порту, то есть всего девять отелей. Если говорить про эти пять объектов, наверное, самым значимым из них будет отель Лапа, гостиничного бренда Ренессанс, который будет открыт в следующем году. Еще один отель будет открыт под брендом Виндхэм и будет называться отель Порту. Он тоже будет открыт в следующем году. Третий объект будет частью группы Мэриот. Мы планируем закончить строительство в начале 2023 года и еще один отель будет построен под брендом Holiday Inn Express и открыт тоже в начале 2023 года. И пятый Porto Art Suites мы планируем закончить в течение 2023 года. Надеюсь, это видео было полезным. Инвестируйте и приезжайте к нам в Португалию.